Ну вот, когда вы читаете какую-нибудь эзотерическую книгу, как правило, это очень красивое художественное произведение, в котором звучит немало вроде бы как мудрых мыслей. Например, одна из самых популярных мыслей – это «Если не можешь изменить ситуацию, меняй отношение к ней». Ну и это выдается как за, такую, за такое откровение, за такую большую мудрость. И в целом эта фраза вроде как неплохая. Но что происходит часто в эзотерике, что за этой фразой люди понимают что-то свое. И я не раз видел и в каких-то книгах, где это фактически превращалось в определенную философию, и просто в жизни, когда такого рода фраза могла превратиться, например, в следующее. «Не меняй ситуацию, меняй отношение к ней». И вот очень многие люди, которые увлекаются эзотерикой, они приходят к такому мироощущению. То есть вместо того, чтобы относиться к жизни как к чему-то, что можно поменять, как относиться к своей жизни как к чему-то, что нужно, где нужно действовать, где нужно каким-то образом менять ситуацию, фактически люди занимаются тем, что они медитируют, что они каким-то образом считают, что они активно действуют, при этом они не делают ничего. Они просто читают свои книги, они ходят на выступления своего гуру, и в их жизни ничего не меняется. Но у них создается иллюзия, вот исходя из такого рода мудрых фраз, что они постоянно действуют, что жизнь меняется к лучшему, и что они, вот меняя отношения, действительно что-то делают. К сожалению, эта фраза действительно неплоха в определенных ситуациях, но как глобальная философия, мне кажется, что такого рода эзотерические фразы, они, их можно понять неправильно и пустить свою жизнь совсем не в том направлении.